Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и сегодня мы поговорим о снижении лимита беспошлинного ввоза на посылке. А точнее мы поговорим о том цирке, который творился в правительстве России в ближайшие 5 лет, ну и также о его апогее в июне 2018-го. Как вы знаете, я закупаюсь часто комплектующими каждый месяц почти что, а в основном для тестов и заказываю все это добро из Германии, из магазина компьютер Universe. Поэтому для меня данная тема очень даже актуальна, как и для многих из вас, кто приобретает что-то через интернет, из-за бугра. Итак, начиная примерно с 2014 года, а может и раньше, наша страна все пытается снизить лимит беспошлиного ввоза по посылкам. Сейчас он, напомню, составляет 1000 евро или 31 килограмм на одного человека на каждый календарный месяц. Лоббирует снижение организация АКИД, это ассоциация интернет-торговли России. Ребята хотят добиться справедливости на рынке, вот какие молодцы, только вот я как экономист, а точнее человек с образованием мировая экономика, не помню ни одного примера из современной истории, когда жесткая протекционистская политика и снижение конкуренции как-то позитивно сказывались на рынке, особенно российском. И соответственно на нас с вами, ну не думаю, что кто-то о нас тут думал. Ну да ладно, давайте не будем о грустном, поговорим о веселом. Почти каждые полгода на протяжении пяти лет я слышу новости типа правительства ну или таможня хотят снизить тарифы беспошлинного ввоза до 500 евро, потом до 20 евро, как в Украине и Беларуси, потом до 200, потом снова до 500, потом предлагают вообще ничего не снижать, обложить все это НДС 18%. В общем вот такое вот творилось в течение ближайших пяти лет. Но то, что произошло в июне 2018 года, было вообще хохмой. Итак, в 2017 году, в июле месяце, то бишь год назад, наша страна и весь таможенный союз согласились снизить порог с 1 января 2019 до 500 евро и с 1 января 2020 до 200 евро. В целом, неплохая вариация, то есть будет у людей время чем-то закупиться. Но в июне этого года Министерство финансов начало бить тревогу. А ребята, в бюджете брешь, денег нету, надо снижать уже сейчас по схеме 500 евро с июля 2018 и 200 евро с конца 2018, чтобы с таможенных платежей получить больше денег в бюджет. Нет, вы не подумайте, ничего плохого, денег на пенсии все равно не будет, но вы там как-нибудь держитесь». Потом Почта России начала орать «Воу-воу, ребятки, попридержите коней, мы от этих денег живем, и если вы снизите лимит, то, соответственно, снизится количество посылок, а мы без денег останемся, а у нас тут соглашение с ВТБ, все бизнес-планы просчитаны по постройке логистических центров, и вы нам тут всю малину портите». Но ВТБ такой тихо начинает складывать кошелек с деньгами обратно в карман. Ну, правительство такое, да чего вы паритесь? На посылке свыше 200 евро приходится всего лишь 1% от общего объема ага от объема, в деньгах получается как в песне про один процент, он ничего не значит, какая-то мелочь двадцатизначная и так далее и тому подобное, в общем кто в правительстве был, тот видимо в армии тоже не смеется, все это в рамках одного месяца лета, напомню вам, то есть это не какой-то долгий продолжительный участок времени, и вот наступает день X, примерно четверг 26 июня и правительство во весь рот орет, что все, до конца недели примем постановление, я на на самом деле смеюсь, читая комментарии своих подписчиков по этому поводу. Ну и думаю, что будет как всегда в России. И вот, наконец, пора, пара пам наступает 1 июля, и что мы видим, читая новости? Да, что то не срослось. Видимо, до конца недели ребятки не успели выполнить свою работу. Короче, к чему это я все говорю. Возить Германии пока что выгодно. До конца года лимит 1000 евро, да и в следующем году с лимитом в 500 евро привезти компьютер, разбив посылку на двух человек, скажем, будет вполне реально. Да, конечно, выгода в основном для жителей глубинки и при заказе от 500 евро. Ну, либо если нужно заказать что-то, чего у нас нету или что случилось, достать главное помните что заказываете вы в германии за хрен знает сколько километров отсюда то бишь не нужно удивляться почему вы с германии заказали мышку за 10 баксов а доставка обошлась вам в 50 вот как то так друзья но ну, а если решите все-таки что-то заказать компьютер universe поддержать автора то ссылка на магазин а также промокод на 5 евро скидки будут как обычно в описании всем еще раз спасибо и до новых встреч